Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Фролова Светлана Анатольевна, я кандидат в медицинских наук со стажем в клинике ГАСТОМ более 23 лет. Я доктор-терапевт-стоматолог и детский врач-стоматолог. Очень часто у пациентов, например, возникает вопрос: а можно ли лечить калиец без сверления, помазать, чем-нибудь закрыть, но только не сверлить? Уважаемые пациенты, без сверления калиец лечить невозможно так как полость является инфицированной. И просто прикрыть полость пломбировочным материалом – это означает оставить микроорганизмы под пломбы и дать им возможность углубляться и испортить зуб. Мы можем лечить кариес в стадии пятна без сверления. На приеме у гигиениста можно очистить зуб от налета и покрыть аппликациями, препаратами, гелями, лахами растворами, и таким образом снизить чувствительность зуба от химических раздражителей, от кислого, от горячего, а также незначительно изменить зуб в цвете. Особенно хорошо подается такой терапии зубы у подростков и у детей. Возможно, даже полное обратное развитие кариеса и зуб полностью будет своего цвета. Но у взрослых можно только снизить чувствительность. Если пациенты беспокоят белое пятно на переднем зубе или часто возникающие в пришеечной области, можно провести малоинвазивную терапию. Бором сошлифовывается часть скрозного пятна, протравливается зуб, проводится бондинговая система и реставрация композитного материала. Нужно понимать, что нельзя лечить кариес на контактных поверхностях таким способом. Это труднодоступные области. И ни протравочный материал, ни бонт, ни композит не достигнут этого пятна, и кариес будет продолжать развиваться. Поэтому на контактных поверхностях нужна хорошая инвизиена и лечение кариеса инвазивным способом, а на центральных зубах можно провести и неинвазивный способ. Дорогие друзья, приглашаем вас в клинику Мегастол. В нашей клинике есть все самое современное оборудование и специалисты. Для восстановления красоты и улыбки комфортно и без боли.